Всем здорово! с вами я, Чипс, и NoName. как такое получилось, что это, ну, Новый год, да? И мы вот пришли записать видосик, и, конечно, мы хотим вас, наших любимых, поздравить. С Новым годом, с 2000... 2000... Как 18 показать? Короче, с вами 2К 18-го. Ну, а у нас сегодня Каркас Challenge. Каркас Challenge, точно. Я... <laughs> я я забыл. Правила очень простые. Кто первый выбивает две штанги и перекладину, тот и победил. У нас две попытки, то есть два мяча. этого это он не попал, так. блин, но ну мне это хорошо, что он не попал. Главное, чтоб попал я. Сейчас он оба газу промажет. Нет, он врет. Отвечаю. <с <с Нет, ты врешь. Так, все, пошли мои два удара. Снова пацана. Ну я просто поддаюсь. Если я вам честное слово говорю, я поддаюсь. <плышлен> это все мои футзалки, вы что, пацаны? <плышлен> я не понял, как это он попал вообще? Как ты попал? Ну, это все футзаводки от Дэмикс. Так, ну я просто поддавался, сейчас надо тоже попробовать. Пацан, он не в Дэмиксе, поэтому он проигрывает. Покупайте Дэмикс, не пожалеете! Так, пацаны, в правую штангу я уже попал, осталось в левую и перед вами. Что? сделаю ну давай я хочу в нет а мяч этого не хотел э, такое -то? зато какие девят? так ну пока что он ушел я думаю надо попадать да. смотрите вот сюда сейчас попаду Пока да я показал. Так сюда. Это. Да ладно забей, все равно промажет. Какая разница. Когда вычись. Да ладно влево сейчас покажу. Да почему? пока богатач. I can do it. it, it, it. Yeah. Даится? Нет. Бля. Надо попадать, короче, иначе это очень плохо. Он слишком самоуверен. Блин, но ну как он попал? Это вообще шик. Надо тоже попадать. Ты это видел? отличная девяточка, поздравляю. Спасибо. Ему надо участвовать, блин, в девятке челлендж. А такой? Главное, когда не надо, я девятки кладу. Когда надо, я их не кладу. Это вообще нормально. И переключайте, это будет очень долгий ролик. Да. Я сейчас такие две закатываю. Вы почти банка Вы Почти не а, вот банка Короче Обещать ничего не буду, но это... Надо попадать Так, ну короче, это мои два удара В такую прекрасную ноту я должен был попадать Обидно Вы не представляете, как обидно ну это просто из-за праздников, то что это, давно не играл, давно не бил. Время погрешать, потом погонять. Оооо! Это все деймикс, пацаны. Так, ну сейчас это... Мои два удара, и я планирую вообще попасть. Правая нога, можно я попаду сегодня? Все, мне бить. Все, до свидания, спасибо за просмотр. Я пошутил. Чтобы вы знали, до записи я ему такой говорю: Матвей, мы будем играть в каркас челлендж. Так что давай разминайся. Знаете что? Мы клали и перекладили. Мы штанги только а, одну за другой. А сейчас чего-то нет. А, да, это это всегда такое. Ох, это так сейчас было опасно. Сейчас я попаду. Ты понимаешь, если бы ты взял бы немного проверить, ты попал бы в крестовину. Но крестовина считается за перекладину. Все, короче, у меня правая нога такая раз. Набрала мне по телефону и говорит такая: "Слышь, Никитос, так это. Я готова попадать". И я такой: "У ки завози ты эти плюшечки". Сейчас я попаду. Это не моя нога мне звонила, да. это оказалась Матвейна нога. Короче, я без перчаток. Буду сейчас песни, но еще пацаны. пацаны аниме. Давай. Ч, пацаны? Ч, пацаны аниме? Чё? Нет, не аниме. Давай. Аниме. Не -а. Вообще попасть в перекладину и вообще это просто расплюнуть. Просто надо на технику. Но мы хотим красочные, такие, чтобы прям сильно зарядил, чтобы подскочило прям в лоб. Короче, чтобы было все круто. Ага. Ты угораешь! Я дочью бью на силу. Пушечка. Пушечка пошла. Куда? Штангу. Штангу? А -а -а. Все, а ребят, тоже. короче, смотрите, не надо лишних слов, просто взял и попал. <плес> это считается? Это законно? Давай считается. Давай считается. <плес> <плес> считается ребят, вот это, это капец, это, блин, это красиво было. <плес> <плес> да, у меня перекладина, у него правая штанга. Так, мои два удара. Просто тоже без лишних слов. Да, анальный. Короче, чтобы вы знали, мы уже снимаем очень долго. Очень долго. У меня аж камера уже два раза сказала, что все, хватит записывать. Пацаны, у нас где-то уже 100 ударов. Пали два раза. Капец, да. Это вообще какая-то невозможная тема. <звы> <звы> Почти, кстати. <звы> Очень далеко летел мяч в него. Просто в космос. она не переключайте, а сейчас будет самый сок <музыка> А, сейчас вот басю гранаты Чтоб вы знали Полчаса мучений <музыка> И наконец-то хоть кто-то из нас один Выбил тангу и перекладил Без лишних слов. И он сейчас попадает в Подошел и ударил. Что я, я ей сказал? Просто подошел и ударил, ударил, все, попал. Знаете, сколько у нас был удар? Больше 50, <laughs> <laughs> А этот, блин, сразу под, под базу забил, но ну, это не а. честно. Ну, как ты так у нас получился? Каркас челлендж, так адский что. -челлендж. Адский, <laughs> просто адский. Тридцать минут мы потратили на его. Даже, даже больше а но... у вас будет 10 минут да, да, у вас там 10 минут где-то будет но это спасибо за просмотр спасибо за то что поставили лайк и подписались на канал ну а с вами был чипс и no name до следующей встречи ребят всем пока